Несмотря на дождливое лето 2020 года, воды в колодцах больше не стало. Такая же история произошла у нашего заказчика. Вода в колодце пропала и не появлялась даже после сильных и обильных дождей. Проезд буровой техники по узким улочкам СНТ «Опцион-1» очень трудный, но нам удалось загнать технику к месту бурения скважины, и мы начинаем работу. Скважина по конструкции будет пробурена на известняк. Представьте, сейчас середина июня, а эта зеленая травка не что иное, как топкое болото. Проезд тяжелой техники сюда невозможен в принципе. Как обычно, для надежности используем стальную трубу-кондуктор и пластиковую эксплуатационную колонну. Вода в дом уже давно заведена по этой причине скважину борем рядом с магистралью, подающей воду от колодца в дом. Это не случайное решение. При таком способе можно без лишних затрат соединить водоподающую магистраль, проложенную от колодца к дому, с новой скважиной, при этом не перекапывая заново весь участок. Скважина в надежной конструкции на известняк была проборена за считанные часы на глазах у заказчика. Складываем буровой инструмент и все еще прокачиваем скважину своим насосом, чтобы заказчик мог как можно быстрее начать пользоваться кристально чистой водой. Бурильные трубы приходится переносить вручную на значительное расстояние, но это нас не пугает. Поскольку бурение скважин в стесненных условиях, это и есть наша работа. Посмотрите на этот великолепный дебет скважины. Только представьте себе, такая скважина не пересыхает и не заиливается. Запаса воды в известняке хватит на многие десятилетия вперед. Наконец готовимся к монтажу насоса в скважину. Наш замечательный заказчик оказался предусмотрительным человеком и, находясь дома в Москве, не удержался и купил насос. Его мы и будем монтировать в скважину и подключать к существующей автоматике. Производительности и давление этого насоса хватит с лихвой. Монтаж насоса в скважину начинается с земляных работ. Копаем траншею от скважины в направлении к трубе, подающей воду из колодца в дом. Водоподающую трубу из скважиного адаптера соединяем обычным тройником. Таким образом мы получаем два источника водоснабжения, работающих от одной общей автоматики. И колодец в данном варианте является резервным источником водоснабжения. Достаточно лишь обыкновенным переключателем выбрать скважина или колодец. Вот так легко и просто можно раз и навсегда решить проблему с водой в загородном доме. Как видите, при таком способе никаких новых труб в дом заводить не требуется. И совсем не обязательно устанавливать дорогостоящий и ненужный в этом варианте скважинный кессон. Торчащую из земли обсадной трубу мы красим, чтобы не ржавело и имело опрятный вид. Впоследствии видимую часть скважины и оголовок можно задекорировать любым способом. На данном объекте работы закончены, и мы едем повторять всю процедуру к соседу через пару улиц поселка Опцион-1. Друзья, в этом видео я показал, как мы решаем проблемы с водой у людей, которые выкопали колодец и провели воду в дом, но по каким-либо причинам качества и объема воды из колодца не хватает. Работу мы проводим быстро, качественно и аккуратно. Подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы по телефону и в комментариях. До новых видео и всем пока!